Здравствуйте, уважаемые зрители Школы Видеоблогера. Меня зовут Алексей Зимирев. Посмотрите данный ролик и узнайте все о главных показателях успеха на YouTube. Каждый проект, каждая компания имеет свои показатели успеха. В этом видео я расскажу вам, какие главные показатели успеха существуют на YouTube. Итак, первый показатель успеха — это время просмотра. Он позволяет понять, насколько ваш контент интересен вашим зрителям. Время просмотра измеряется в минутах, поэтому его просто учитывать. Так почему же он так важен? Сам YouTube говорит нам о том, что именно от времени просмотра зависят показатели вашего ролика. Чем больше время просмотра, тем выше рейтинг. Кроме того, время просмотра не только увеличивает рейтинг вашего канала, вместе с этим растет и узнаваемость, и популярность вашего бренда. Еще один показатель успеха – это количество ваших подписчиков. Но учитывайте, что обычные зрители – это не подписчики. Подписчики в сравнении с обычными зрителями более вовлечены в жизнь вашего канала. Кроме просмотра ваших видеороликов, они могут оставлять комментарии, а также делиться роликами в социальных сетях. Кроме того, подписавшись на ваш канал, зрители подтверждают, что ваш контент, ваши видеоролики им действительно интересны. Именно поэтому количество подписчиков теперь действительно важно. Вы просмотрели видео о главных показателях успеха на YouTube. Подписывайтесь на наш канал «Школа видеоблогера». Ставьте лайки, жмите на колокольчик и задавайте вопросы в комментариях по поводу этой темы. Спасибо за внимание. Пока!